Всех приветствую, дорогие друзья на Игровой Истине. Меня зовут Парниша, и у нас следующая игрушка, нашумевшая мафия Definite Edition. Что хотелось бы сразу сказать, какое будет, какая будет водная часть, да, в принципе, серия мафии мне нравится, да я думаю многим она нравится, нашумевшая сага. У нас на канале есть третья часть. Я думал давно проходить вторую, ну, как-то все, руки не доходили. Думал, первую пройти. Ну, сами понимаете, как бы первая часть у э, нее невозможно нормально поиграть. Я только начал не играть. Половина экрана там, знаете, точнее, пол персонажа, как бы нет, э, там ноги не показаны, показано Отвратительная камера, короче, отвратительная графика, играет до да безумия старая. Вот, я уже. Плюнул на это, думаю, нет, как бы, вторую, может быть, когда-то пройду. Конечно, конечно, я ее буду проходить после, этой, после первой части, после этой. Кстати, тоже появилась Definitive Edition версия, Ну, в принципе, разницы никакой нету от графики. Вообще почти. Многие жалуются, зачем вы это сделали, зачем вы выпустили одинаковую, как бы, игру. Ну, как бы, смысл, не знаю ее. Вот. Это был первый запуск, вы сами видели, друзья Настройки я сделал все Вот, все настроил В принципе, по звуку сейчас только Наверное, мне плохо слышно Я не знаю Так, общая громкость, конечно, я сейчас Подубавлю, вот Чтобы мне было лучше слышно А, это общая всего громкость, да? Ой, ну Тогда пускай так Музычка есть, кстати, да, может быть много треков различных э, в радио, по радио, когда мы будем ездить на машине, поэтому это опасненько. YouTube может, э, может э, пожаловаться на это. Так, громкость диалогов. Поставлю такую. Эффектов. Выстрелы всякие там, да? На семерочку. А видеороликов. Ну, видеороликов, не знаю. Пускай на восьмерку, наверное. Динамический диапазон. Высокий, То качество звука, да? Типа. Вот, сейчас, наверное, гораздо лучше меня слышно. А, конечно, да, я а, уже отвык от этой атмосферы плавной, плавности графики в мафии. Это, наверное, единственная сага, в которой настолько плавно сделана графика, все вот эти вот надписи, переходы, господи, это еще что-то, конечно. Помню, когда я третью «Мафию» запустил. Кстати, да, я проходил вторую «Мафию», друзья. Ну, я только ее не выкладывал на канале. Я один раз ее прошел, мне до безумия понравилось. Третью «Мафию» сразу я первый раз и последний проходил на канале. Она вся выложена. Там, кажется, насколько я помню, 40, кажется, 3 серии получилось. Вот, ну, на вид она мне показалась Да не то, что показалась, а так оно есть Она очень жестокая, очень кровавая Очень насильственная, в отличие от второй мафии Поэтому, как бы, игра, да, офигенная сама по себе Но она очень, очень жестокая, вот до безумия Ну, столько крови, столько моментов Таких маньячных, я не знаю, ну, прям жуть какая-то Вот, поэтому мне она не сильно зашла Хотя сюжет и, в принципе, геймплей Классный. Реально классный. Вот. И тут разработчики, короче, решили... Молодцы, что решили. Наконец-то. Прям аплодирую. Компания Hargar 13 решила это сделать. Перевыпустить первую часть. Это, это круто, реально. Потому что первую часть невозможно играть. Я не помню, какого года первая часть. Если вторая мафия там 2004, кажется, еще года. Плюс-минус, может, я, конечно, ошибаюсь. Вот, то первое, наверное, года 2002, -го, может даже раньше, э, еще вышло, еще может до 2000-х, я не помню точно. Вот, ну короче, это полный отстой, извините, друзья, ну играть в нее невозможно, я в нее не стал играть, и слава богу, что вот вышел э, ремастер, так сказать, и мы в нее поиграем, на да безумие просто этому рад. Так, э, будем играть на максимальных требованиях. Конечно же, поле зрения тут даже меняется. Это круто. Ну, не знаю, конечно, какое там поле зрения. Я всегда привык его увеличивать. Пускай на 70 стоит. А, яркость. Яркость я тут менял, да. При вас, экрана. Блин. Вот после всех этих игрушек одного формата, так сказать. Переходить в мафию, наслаждаться всей этой плавностью. Это реально такой отдых. Класс. Общая конфигурация качества. Так, глубина резкости, размытие движения. Все у нас по максимуму стоит. Класс. Еще раз. Пять секунд. Да. Игра. Ну, в принципе, почему я вообще решил ее проходить? Игра, в принципе, сама по себе не очень длинная. То есть, я думаю... За 3-4 подхода я ее пройду. Вот. Если третья мафия, да, она оказалась более-менее длинная, Я там много что изучал, бегал, смотрел. То первая и вторая, вторая мафия, они быстрые, в принципе, быстрые. Так, сложность тут есть, да? А, реакция полиции. Ух ты! Так, уровень сложности классический. Что значит классический? Это типа настоящий, наверное, да? Якобы. Офигеть. Ладно, давайте посмотрим, что это такое. В обычном режиме полиция реагирует лишь на прям, прямой вред окружающим. В режиме симулятора полиция также реагирует на нарушение ПДД, аварии, превышение скорости езду на красный свет. Ух ты, обычный симулятор. Ну, типа, симулятор посильнее, да? Угу. Здесь, конечно, все мы знаем, что... Полиция агрессивная, такая же, как GTA, поэтому она будет подбешивать сильно, сто процентов. Режим вождения. Э -э обычный симулятор. Выберите режим. так. А в, а в чем разница? Почему не написали? Ну, наверное, симулятор -то тоже настоящий, якобы. Фиг его знает. Э -э коробка передачи автомат у нас будет. само собой Субтитры. Фиксированная камера при, пере, при э, ходьбе. Так. Включите, если хотите, чтобы при движении камера автоматически перемещалась за спину персонажа. За спину автоматически. А -а -а. Ну, окей, пока пускай будет включена. Наклон камеры при вождении. ох ты, ё-моё. Ну, не знаю пока. А, то есть вот такой наклон, да, наверное, сзади. Пускай средний. Хотя, хотя, хотя я люблю повыше. Пускай будет высокий. Там будет видно. Так, язык игры. Кстати, прикольная стройка была, такая языка, прям в три колонки. Мне очень понравилось. Вообще, динамично сделали. Машина игрока. в э, или привычитель отображение последней использованной машины на мини-карте. А, вот как. Обучение будет пропускать поездки. Э, нет. Э, зачем пропускать поездки странно? Отключить панель запуска. А, это э, при запуске игры мне открывается сначала окно такое с настройками и стартом. Вообще не поймется, зачем они это сделали. Вот. А потом уже от открывается сама игра. Так, а если я выберу вот классический, ну мне тупо просто заблокируется режим вождения да, и режим полиции. Ну, пускай будет классический По харкору Проходим все-таки раз Первый и последний Вот Я смотрел прохождение Конечно, различных геймеров Ну, долго реально Раздумывал проходить или не проходить Потому что Не особо, да, мне нравится Мафия, я ее уважаю Ну, не горит у меня душа Все равно к ней прям сильно-сильно Чтобы я прям ей восхищался Ну вот так, э, но все-таки я и пройду, все-таки хочется пройти. Так, буду проходить, друзья, конечно же, на 100%. Это у нас касается именно игровой истины нашего канала. Буду собирать здесь все, что есть, вот прям полностью, полный анализ, короче. Поэтому никуда торопиться я не буду, все будет постепенненько, все будет плавненько, красиво. По поводу качества, ну, если будут серии получаться до часа, буду делать 4К. Если больше часа, буду делать э, обычные в HD качестве. Вот, как-то так. Управление. Э, обратный обзор. Изменение... Э, господи, это что это такое? Типа инверсия какая-то. Где-то. Помощь прицеливания. Выберите степень э, привязки камеры к врагу при прицеливании, нет, значительная или незначительная. Ну, пускай будет высокая. Круто уж попадать. Всегда. Сразу. Почему бы нет? Типа, такая хорошая помощь будет. Вибрация. Контроллера, но мне нет. Я, я буду играть на клавиатуре с мышкой, да, поэтому... Так, уровень 14 стрел... Э, о, о А, вот это контроллер опять. Мышь. Вот, и клавиши, наконец-то. Ну, как всегда, я все под себе настрою. Сейчас все как раз перепроверю. Если настройка а, целится... И смотрите прицел. А чем это, это отличается, интересно? Ну, наверное, то, что фиксировано, удерживать и не удерживать. Это реально, вот это вот непонятно мне только один момент. Так, ну в принципе более менее настроил, конечно, много вопросов по настройке. Ну, я надеюсь разберусь, если что, буду что-то перенастраивать. Настройка, в принципе, простая, но, еще раз повторюсь, какими-то особенными определениями попадается. Вот, так уж и много. Ой, да ладно. Обязательно прям назначить надо. О, дела. Вообще не понимаю Люди, которые вот тупо садятся и начинают сразу играть в игру. А, с, ну, с таким управлением, которое есть. Я вот мне, мне лично не лично неудобно вообще. Я вот как бы по старинке привык сегодня себе настраивать всегда, чтобы мне все было четко и понятно. Вот. Так, все. Настроили. Еще раз перепроверяю. Ну, конечно, красный цвет это жестко. Это жестко. Проезд. Так, автоэнциклопедия, прогулка. Что такое прогулка? Пройдите первую главу, чтобы открыть режим прогулка. Ну, наверное, это... Просто по городу гулять. Не знаю, что это такое. Здесь можно изучить характеристики всех машин в вашей коллекции и устроить тест-драйв. В автоколлекцию добавляются все машины, на которых вы ездили по Lost Heaven, так называется, наверное, наш город в игре. Ой, господи, боже мой. Так, конечно, камера немножко мешает, ну ладно. Болл, -бо -бо -бо как называется? Не пой... Что это за надпись не пойму. Ace типа типа название модели, то марка. Так. 20 лошадных сил. А, максимальная скорость 74 км в час. торможение никакущего. маневренность это хорошая. А разгон тоже никакущий почти. Так, дальше. О, больше ты я это просто пробегу, пробегу, пробегу... Блин, пробегусь быстро глазами и не буду особо зачитывать. А вот байк Хорош. Томагавк. Ух ты. Да и более-менее такой, даже симпотный, я бы сказал. О, неплохая точила. Модель Б. Би, точнее. Полицейский, да? Интересный. Ой, боже там. Деливери. Тут, наверное, все тачки пистолет, да? Амбуленс. там медицинская скорая помощь, точнее. Это пожарка. Все, все под один лад, короче, да? А, нет, это не пожарка. Это мор мороженое возила та возит тачка. Понятно. Сикс. Такси. Полицейская. Сикс. Детектив. О, боже, думаю, сколько тут машин одинаковых. Мэйл. Э, почтальон. О, боже. Трак. Типа как подвоенную, да? Ой, даже такое есть. Такая есть очка. Э -э -э, как его. Кор Короче, похоронная. Забыл название. Жуть. Ненавижу такие машины, выиграть, если терпеть их не могу. Танкер. Вот это кабина, я вам скажу. Вот эта кабина, конечно. Обалдеть. Как деревянная вообще. С стерны. Жесть. Боже мой. Автобус. Бэкхаунд. О, вот это мне нравится. В-12. Смит какой-то, или Смит. как называется правильно. Класс. Это у нас типа фуры. Хэнк, Этрак. Ого. Бас, автобус. Айс, ну все. Все тачки мы посмотрели, получается, сколько их а, Стоп, автоинциклопить 20 49, значит 20, 29 нам нужно будет еще найти В игре, по идее Ну, понял, понял Понял Ну что ж, друзья Давайте приступать, наконец-то, с менюшкой Мы знакомились. всем приятного просмотра Обязательно ставьте свои лайки Подписывайтесь и комментируйте Все происходящее Мы начинаем играть в мафию Definite Edition, первую мафию, самую первую мафию. Так, давайте, кстати, вот сейчас прочту все уровни сложности. Низкий. Для тех, кто предпочитает минимум трудностей. Враги, кстати, параметры всегда можно изменить настройках. Враги менее опасны. Значительная помощь прицеливаний. Полиция... Ага, все-таки прицеливание меняется, слушайте. Полиция реагирует на меньшее количество преступлений. Для тех, кто, э, Средний. Для тех, кто предпочитает умеренное количество трудностей э, трудностей, незначительная помощь в полиция реагирует на меньшее количество преступлений. Высокий. Для тех, кто предпочитает множество трудностей, враги более опасны. Полиция реагирует на, на большое количество преступлений, в интерфейсе меньше индикаторов. Ага. Интересно. Классические Для тех, кто предпочитает сложность э, классической игры. Да, правда? Господи, кто так написал вообще? Враги смертоносные. Полиция реагирует на большое количество преступлений. Большее количество преступлений. Меньше индикаторов в интерфейсе. При перезарядке остаток патронов в обойме теряется. Ох, ё -моя. Страшно? Ну интересно. Уровень классический. Поехали. Так, еще раз, хочу просто сделать скрин себе на память, что я проходил на классическом уровне Конечно, я не знаю, насколько мне будет тяжело, легко или тяжело получаться, но я буду стараться Я что-то в последнее время привык все игры проходить на максимальном уровне сложности Прям, не знаю, как-то вот опыт, опыт, сказывается, да Обратный обзор, опять что ли, настройки, странно Так, нет о, а здесь он меняется. То есть, я так не не понял, меняется ли это в зависимости от уровня сложности или нет вообще. Это странно. Так, пропускать... Нет, обучение. Все, начинаем прохождение, наконец-то. Вы готовы? Я точно готов. Наверное, да. Еще раз перепроверяем. Всем приятного просмотра. Поехали. 2кей представляет Игра студии Hangar 13. По мотивам оригинальной игры от студии Illusion Softworks. Мафия, просто мафия. Томми Эндрю Бон Джорно. Интересно, Бон Джорно. Полли Джереми Люк. Сэм Дон Дипетта. Дон Сальери, Глен Таранто. Фрэнк, Стивен Оливер. Сара, Белла, по Паупе. Паупе, наверное, так. Ральф, Уорт Робертс. Винченца Пол Тасона. Луиджи Роберт Катрини. Дон Морелло, Сол Стайн. Детектив Норман. Дэмиен Кларк Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? А, чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак.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 Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Невозможно отказаться. 1930-й год. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной смен я повстречал Поли и Сэма. Да, первая э, миссия у нас начинается, друзья, ты, сука! с погони. Я это помню. Это сразу такой экшен в начале, неожиданный. Скорей, Полли, здесь такси стоит. Повезло. Двигай. Давай. Че, куда? Неважно. Живо. Ох, ну сейчас я буду привыкать, на наверное. Нагонят, долго Но к управлению не данных Мне не нужны. деревянных машин. Ой, господи. Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин едем. за едут? Пока одна. Ой, пусть. Как-то резко у меня поражете камеры. Я кое-что придумал. Ну давай, давай. А, Что а, это вот. за типы? дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь? Так, красным, прям как кровяным цветом. Подсвечивайте меня. Я доктора. GPS? Ну, может и так пройдет. Все равно я его вывел. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Жаль, что вида от руля нету плохо. Ой, ты еще сигналит. Гаси, прям реалистично, реалистично. Я понял, мы уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Я достали твои вопросы. Прям все так плавненько, такие цвета сглаженные, ничего нет такого, знаете, агрессивного. Хотя вот эта полоска а, сейчас. Ой, ё-моё. Опа. Я, знаю, я, можно я без стороны оказался. Делай, от Давайте сюда, вот. Прикольно, не сделали препятствия такие. Это, Но они же отстали. Отстали-то не все. С теми парнями вы не особо ладите, да? Иногда деловые партнеры ссорятся. Так бывает. Заткнись уже, Боли. Опа, это наша карта. О, ого, какой район поиска. С ума сойти. Карта прям «Здравствуй, Сан Андреас» называется. В таких же цветах. А, а чё, выше больше я не могу отдалить, да? Странно, жаль. То есть все главные действия вот здесь будут, в городе. То есть город поделен у нас. А, цвет карты как Сан Андреас, но формат карты как в GTA 4. Там у нас 4 кажется. Ну, там четвертый такой небольшой есть райончик, да. А всего главных районов 3. прям вот срисовали походу. Главный центральный район точно почти так же выделен, точнее, так же похож, как в 4 gta -шке. Вот главный там, да, самый большой, вот такой с правой стороны, с левой стороны большой, и посередине вот такой вот овальный. Здесь он, конечно, чуть поменьше, чем в четвертой gta -шке. Вот Что у нас повыше? У нас повыше... Хотя, знаете, вот это озеро, точнее река, ну как озеро, э, река, да, она похожа очень сильно в, из пятой гт.ш. Я помню, в пятой GTA там вот в углу тоже такой, так, такой же небольшой, э, Но ну, там было озеро вроде, там не была река, не, не помню точно, может река там была. Вот, прям с границами карта, прикольно, прикольно, слушайте. Ну прям начало, конечно, такое эпиковое, экшенское, с погоней, сразу с обучением на машине на деревянной. Интересно. Если мы играем за главного героя То, э, Томми Анджела, ну либо Томас Анджела, если полное его имя брать. Так что у нас здесь коллекция. О, точно такая же коллекция, как в третьей мафии, да. Здесь у нас э, журналы. Мы будем собирать журналы, которые будут, ой, как много. Комиксы. Угу. Комиксов не так уж и много. Журналов побольше, чуть-чуть. Не так уж тоже, в принципе, много. Так, сигаретные вкладыши. Ого, много. Открытки. Открыток немного. И все, в принципе. А что это за лист такой изображен? Модернизированный. Интересно. Кстати, да, по поводу достижений. Ой, я что-то вышел я сюда, странно. Есть 43 достижения, я буду стараться получать все. Вот. В принципе, я уже с ними ознакомился. Все они в основном связаны с сюжетом, ничего сверх супер-пупер сложного в принципе нету. Даже секретное достижение, оно тоже относится к сюжету. Вот Игра, пройдена на классическом уровне сложности, является самым сложным достижением. Поэтому я выбрал этот уровень сразу. Так, э в поисках таинственной лисы. Что за таинственная лиса, конечно, непонятно. Найдены все таинственные лисы. Не знаю, что это такое. Наверное, это будет что-то сложное. Болтать. Блин, э, а, то есть на Escape я сразу перемещаюсь на карту. Зачем тогда нажимать мне какую-то клавишу, если есть Escape? Странно, конечно. Здесь у нас настроечки. Э, здесь просто выход, да? Ну, в принципе, такой же... Меню, как во всех, наверное, мафиях сделали. Ну, клево, клево. Что-то у запись. Зачем э, она, в принципе, есть. Э, Хз, вообще, не знаю. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не слышал, ребята. Еще по нашей тачке палят еще ой-как. Так. Lost друзья. 2000 какой там пятый, кажется, год, да? Или третий, Утю я не помню, опять а, пятый, пятый, пятый Это да. еще не все, давай, гони. Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Ужа, минус три тачки. Сколько вообще на встрече было машин? Четыре, может пять. Наверняка он вызвал подмогу. Похоже на то. В следующий раз возьмем больше ребят. Этого следовало ожидать. Блин, Когда босс узнает об этом, он им такое устроит. Хп тратится вообще жестко просто в очень сложно, сразу пред сложно все начинается. Так, это вроде была последняя тачка, да? А Должен признать, ты шикарно водишь. Так, стоп, Их все стоп. больше и больше. Похоже, они всех подняли. А нет, это. Если не вернемся в свой район, нормально. долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. Мне показалось, что там тачка, а это просто буква, так и изображается на карте. Так, ну, в принципе, управление не такое уж страшное, как мне казалось. Господи, ты, боже мой. А, а они тут еще есть. Ё-моё. Что за фигня такая? Западный мост. Давай туда. Так, так, ладно, еду. Тихо, тихо. Так, вот здесь Аккуратно, блин. Фига себе, уже... Тебя уже несколько раз в голову попали, ты еще живой, а? Жесть гоним то есть я обратно что ли а, еду разведен, да? ага, мы успеем или это другой наверное, мост какой-то мы мы да никогда такого не делал я тоже маленькую италию и побыстрей поездка не закончена Маленькая Италия, да. Это же у нас Такого Италия, друзья. я не ожидал. Думаешь у нас тукать? Думаю тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Прикольно. Давненько я не играл такие игры, схожие с GTA. Ой, блин, класс. класс, класс, класс, класс, класс. Тут есть еще на тачках ограничители скорости. Ну, наверное, включается Отлично. для того, чтобы. Уже близко. А вот я включил. Для того, чтобы менты не преследовали останови возле бара салири что ли да тот самый жди здесь зачем ты хочешь награду от дона или нет Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Слава. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке, пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, бой.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 Удивительно, как я был далек от этого. А вот и первое достижение. Погоня в ночи. Глава уже пройдена, невозможно отказаться. Интересно. Быстро, быстро такая глава. Бегущий человек. Тот же год. После той поездки с парнями в я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй, ты! Шофер! Да, мэм. Ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. Так, ну нам наконец-то дали почувствовать себя в открытом мире Господи, я хочу чувствительность мыши уменьшить Она настолько бешеная просто Не знаю Где она, кстати? А, вот Да, вот, уменьшается она Главное, прям по, поединично, классно уменьшается Не там не с 4 до 3 сразу а Прям очень, очень чувствительно Они подошли к этому так, Кстати, что-то у меня освещение пропало то, попад, то появляется, то пропадает На вебке странно Ну, так, я думаю, нормально будет Так Ну, более-менее Может даже чуть-чуть Еще меньше, на 2.7 Сейчас, друзья, сейчас Вот Вот так вот Блин, теперь 2.8 хочется сделать Сейчас. <смех> Бывает, вначале все всегда настраивается. Кстати, хотел Славно. спросить ну, у вас, ждем. очень, Быстрее. да, ваших ваши комментариев жду. Те, кто проходил первую классическую «Мафию», скажите, сюжет такой же или он отличается от, ну, этой, этой версии? Очень, мне очень, очень хочется это знать, потому что реально что-то, может быть, изменили, добавили. Вот, по, по сюжету. Меня люди ждут. Так. Ну, кстати, вот так вот, блин, чисто чувак попал вот, чисто случайно под раздачу, да? Э, работает в такси, и сразу его жизнь изменилась. Ну, такое очень а, крайне редко ну, бывает. Один процент из ста, наверное. Так, ну, садимся, поехали. Так, Куда менты. Едем? Кран Святого Михаила, прямо к нему. Так он долго завоится еще. Обалдеть. И поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Хорошо. А скорости. Ну, давайте включим. Сразу у нас красненький подсвечивается. Спидометр. А, блин. Чуть не мерился уже. Так, ну, конечно, по меткам еще... Не могу сосредоточиться. Так. Хорошо. так это Лучше. Как скажете, мэм. Прямо почувствовать себя настоящим таксистом. Значит, храм. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Ну, блин, давайте, наверное... Там просто встречка. Я хочу проехать аккуратненько, четко. Я, кстати, буду стараться, да, без всяких... Агрессивных манер вождения и так далее. Не попадаться под, ну, ментам. Прям четенько, как надо. О, классная тачка. Беленькая, вообще класс. Вообще, все машины на одно лицо реально были раньше. Так они друг на, друг на друга похожи. А вот пунктиром показано, типа, э, наверное, второстепенный маршрут, что я туда могу свернуть, да, там проехать, я так понимаю. Кстати, по поводу карты. Тут нет вообще легенды, получается, чтобы я как-то быстро ознакомился, да, со всеми этими пиктограммами. Было бы очень хорошо, но здесь нифига нет. Ну, окей. Впервые такое встречаю, реально. Впервые. Чтобы не было легенды. Странно. Наверное, здесь мало каких-то пиктограмм. Но хотя все равно должна быть инструкция. Ух ты, какой храм. Красиво. Вообще, вот здесь, я люблю... Вообще, Вообще я люблю до безумия Италию, друзья. Ну, даже такую старую, наверное. Тоже люблю. Так, все, как скажете. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я там вам совет. Не курите в машине, я будто в пепельница ехала. Ага, как скажете. Вот это плохо, да, курить плохо нельзя. Так, найдите нового клиента. Такая вредная, конечно, бабуля, но она во всем права, нормальные требования вдвигала, на мой взгляд. Найду-ка еще клиента. А как мне его найти? Просто прокатиться, наверное. Ну, клево, мне нравится, мне все уже нравится. Так, у меня высокий этот стоит обзор на машине. Если я поменяю... Так, где он меняется? Нет, не здесь. А... Это я видел. Пускать. Вот, камера. Ну-ка, если средний поставлю. А, да, изменился. Каждый... А, нет, он не поменяется, потому что я мышью двигаю туда-сюда. Он на автомате просто фиксируется и все. вот там че фишка? Ясно. Я постоянно мышью управляю. Так, э, да опять я не туда зашел, да в игру надо зайти. Вот. Пущай так будет. Так да, успели нет. Так, наверное, он туда на беленькую точку, я так понимаю. О блин! препятствия аккуратненько Я думал, тут дорога есть, но мне оказалось, что нет. Так. Я тут. Конечно, немножко криво припарковался, но. В галерею и побыстрее. А, побыстрее это можно. Ого! Да, отключаем ограничитель А тебе -то что? Да, так беседу поддержать Я тебе не за беседы плачу. Езжай, давай. те такие грубые. Жуть. Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. работы есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю, вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел.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 Так что будут такие словечки тут. Ихний, нынче. Прикольно. Не нравится, мне реально нравится. Так, я успел. Останови перед галерей. Кое-как. Аккуратненько. Оп. Прямо вообще. Спасибо, приятель. Вот полбакса. Не трать все Фу. сразу. Я постараюсь. Главное, зачем такой совет был отдавать? Не тратить все сразу, блин. Это странно. Почему все клиенты сегодня такие козлы? Так, следующий. Ну да, еще те козлы. Сейчас у этого свои будут какие-то требования, 100%. Херово выглядишь, приятель. Я-то с пяти работаю. А с тобой что? Уха. Ну ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. 21 улица. Ладно. Я не скажу копам, что тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Как Но я ненавижу. Я заработал сегодня. Ненавижу да пьяницу, Меньше, чем хотелось бы. Как рынок упал, так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я к тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Копы видят пьяных каждый день, Им нужны те, кто бухло перевозят и продает. Я видел, как они из-за меньше людей забирали. Ну да, если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. <связать> Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. Как же я ненавижу пьяниц? Ужас. Особенно вот, когда они пользуются всякими такси там и так далее. Лия, блин. Тормозим, чуть не рубился. А чё здесь? Ситофор э -э -э или что? Странно. Как бы и этот поехал, и эти поехали. Вот the fuck? Что происходит вообще? Да. О! черт! Почти приехали. Высади меня на углу, Лады. А, а, -а, а, -а, -а черт, долбаный трамвай. Тихо. Ай, у моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо. Как-нибудь зайду. Ух, в конце, конечно, было тяжеловато что-то с трамваем. И, с трамваями этими. О, господи. Эй, как дела, друг, помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен Зря ты помог грабил Я разъясню тебе Чтобы ты всегда помнил, чей это город Какое-то время походишь под себя Смотри-ка, он любит пошутить За ним А у тебя обучение такое, да? Так, а чем он не бежит нормально? Я же нажимаю... А, все, побежал. Господи, по стреляют еще. ХП тратится. Вот скоты, а. Вот скоты. Какой да, шустрый вы мне стреляете, скотины. Как я проскочил. музыка еще играет вообще. Не в тему. Не Обучение паркуру, типа, да? Конечно, как он прыгает, спрыгивает, это, конечно, как-то странно. Не, не реалистично. О, сейчас помогут братки.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 Ну что ж. Еще свидимся. Пойдем лу. Спасибо. Это мелочь. Пошли. Познакомишься с Дона. Дона Сальери? Да. Эта история его повеселит. За дворки маленькой Италии получено следующее достижение. Глава родина, бегущий человек. И уже прям следующая глава. Вечеринка с коктейлями. Тот же год.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 Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все бы Киморелла торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Конечно, Бокс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бары есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелла узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Салири. Я не подведу. Томми. Вернешься? Обсудим, что делать дальше. Тебя здесь никто не знает. Так что потише. Лады? Ладно. Босс уже закончил? Не. Можешь и дальше хер пинать. Так, снова прям... Точнее, он Софер, прилизался. Увлагаю, что он будет в пиджачке работа так просто не уйдет не на вирус идеть без дела скучище. если босс считает что тебе еще рано дать собирать что поделать не понимаю чем я ему не подхожу Поле. как думаешь что мне надо это не ко мне вопрос карла я тебе вряд ли дам верный ответ да и пора мне вообще-то ну ладно проходи сюда сперва я познакомлю тебя с видимо он конечно то еще хамло но Фрэнк и дон знают его уже сто лет чем занимается Мы к ним. так заметка что за заметка дон сальери Тут заметки даже есть какие-то письмо для сальери вы не представляете как я счастлив узнать что вы собираетесь посетить свадьбу моей дочери прошу если у вас есть какие-то особые пожелания дайте мне знать и я все устрою это будет чудесный праздник а с вашим благословением он запомнится всем еще больше ваш верный друг джованни романо Нет, Нет я... я, с тобой слежу. Понял? Понял. <свят> как блин не сделали прикольно. А то есть я не буду забирать его заметку. Ну это, это хорошо. Это не надо. Это просто тупо какая-то информация ненужная, да? Особо. Столько картин висит. Ну классный такой ретро бар. Что у нас тут? Uh, prohibition Here to stay Газета 23 сентября 1930 года Ну то есть это Все события, которые разворачивались До второй мафии Ну все как бы идет uh, По хроном... по Как это сказать Блин, по истории Короче мафии В, в правильном хронометраже. Вот, наверное правильно сказал Не знаю точно так, сухой закон остается в силе. То есть получается, здесь у нас где-то э, события до, наверное, 1950 какого-то года, а потом уже начинается Мафия вторая где-то события до 1070 там тоже какого-то там года. Ну, то есть через 20 лет вот так вот идет идут события. Вот, а потом уже ближе там, к 90-м подбираемся. Ну да, к 90-м подбираемся, правильно. В конце 90-х. мафия 3 наверное, заканчивается. Наверное. Может, конечно, ошибаюсь. Не помню точно. Наверное, да, в конце 90-х. Так, сухой закон остается в силе. Производство и продажа алкоголя по-прежнему запрещены. Выступая перед прессой, президент э, Герберт Гувер подтвердил, что сухой закон этот э, благотворительный. Благородный эксперимент остается в силе В ответ на критику демократов Гуйр пообещал увеличить финансирование Бюро по запрещению А также борь... <клес> усилить борьбу С контрабандой и нелега... нелегальной Торговлей спиртным <плес> Поиграв в эту игру Можно немножко подучить итальянский Он мне кстати очень нужен Я мечтаю переехать в Италию когда-либо Опа, семейная история, первый, или точнее второй, потому что там циферка 2 была, не знаю, на нашел. Приходи позже, с Поли или с Эмом. Угу. для тебя, бар, закрыт. А, я понял, понял. Здесь, наверное, такие же будут запретные территории, как в третьей мафии. Где можно Куда можно заходить, куда нельзя заходить, наверное, грабить э, можно какие-то магазины, бары. Было бы прикольно, если тут такое есть. Если я себя ощущал таким прям реально преступником в эти мафии. Так, я хочу увеличить, э, друзья, наверное, угол обзора, какой-то слишком приближенный. Э, вот, поле зрения, да, угол обзора, он же есть. Если... А, 90 максимум, странно, почему 90 максимум, фиг узнает. знает. О, класс, это я люблю так. Так, на второй этаж нельзя, да? Пацанчики, пацанчики встали, такие пацанчики, с подбородней пацанчики. У всех лица такие прям гладкие-гладкие. Вообще прям. А у того, у тех, у кого есть там всякие морщины, шрамы прям четко прорисованы вообще. А вот лица тут идеально просто прорисованы. Хотя что это за вот это, это вот полоски у меня при ходьбе? Что за асинхрон или что, что за фигня происходит? Кстати, я здесь бежать не могу, я только вот ходить могу, как этот... Как турка, блин. О, кстати, это ходит как-то странно. Как будто его пришибили сзади. Так. А нам все равно сюда идти. Давайте отправимся за Винченцо. А, точнее, поварить с ним. Но это не Винченцо, Винченцо там будет. Я не помню, как этого чувака зовут. Кстати, вот, если честно, друзья, мое мнение... Мафия-то... О, сейчас увеличился, ну, ускорил лучший странно. А, вот во второй Мафии мне нравятся персонажи, то есть, как они выглядят. Здесь вообще ни один не нравится, даже главный герой. Вот все они какие-то похожи на цыган, что ли. Ну, не знаю, не очень нравится. Да, они, вообще, в принципе, итальянцы, они очень похожи на цыган. А, их очень тяжело различить, отличить только вот по внешнему виду, если только. Вот именно одежды. А на лицо они очень похожи. Очень можно легко спутать. Как он медленно поднимается по этим ступеням, господи. Бонжорда Винченцо! Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Ха -ха. Это кто с тобой? Винни, это Томми Анжело. У нас с ним есть работенка. Ясно, что ж, чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек.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 прикольный тип тебя скажи мне, я его мигом на место волосики на ну, типа на лапке волосики такой брутальный на мучу тебе ствол ну окей Если О. Не криминальное чтиво я уже вынес журнал там зона отдыха, походу. А что-то как-то странно тут ускоряется. туда. Как бы это все Ух ты, это часы, да? Того времени. Или, или что это? это? Нет, это барометр, наверное. Это барометр, да, походу. Показывает ä, давление ты окружающее. Коп, а? Я самый топ. Э, самый коп. при Копов из копов. Коп. Ральфи сидит в гараже. Он мало но в тачках реально же. Я не знаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое -то. Так, зелененькие это союзники на карте, само собой. Эй, умник! <связь> Вытащи свою голову из жопы! <связь> Охренел, Полли? Нельзя-то так пугать людей! Эй, извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли, да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. На пригодишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой поли? Это не ход рот, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал, снова бездельничай. Ч он его так пугает? Вообще... Жесть. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку. Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаги, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я, ральфа наверняка он у моей мамаши ее испер. Да нормальная машина. Не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайкой. Слушай, там в грузовике был виски? Да, новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, Еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи, мы припасли немного для друзей.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 Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит тебе парень, который собрался сжечь машины морала? Если что ты меня защитишь, все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им зарисовать твою морду. Или вреж так, ну, чтобы он они он ее нахрен позабыли. На кей, ну конечно, долгие диалоги тут, да, само собой. Машина, конечно, хлам еще тот, реально, ужас какой-то. Колесики-то, наверное, у скутеров таких, ну, самых дешевых, и то, толще колеса. Такие, такой степени тоненькие, блин. Наверное, если не дай бог за денежку не бордюр. Хотя здесь бордюров как бы особо нет, то все, диск нафиг сломается, поломается на две части. Мы на территории Марелла. Между кварталами Марелла и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую талию, а он сидит в Норт-Парке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Так, э, просто синенький, а, это коп просто пешеход. Коп пешеход синенький, ясно. Буду знать теперь. Так, мы уже близко. Кстати, с блин, как-то странное тут э, соотношение, друзья. Вот при ходьбе мне нравится угол обзора, а вот при езде он очень далек. Даже еще дальше могу сделать, просто жесть. Еще дальше. Куда нафиг? Я сам близкий поставил, в принципе, нормально. Вот. Прям вообще куда нафиг. Неожиданно делается. Так, все, приехали наконец-то. Рухнуть, конечно, счета. Стоять. Ну, блин, кривовато, конечно. Кравилы ну. Морелы ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда, проберись внутрь и разнеси их машины, будет им урок. Ага, а ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят? Просто при хорошем угле обзора, друзья, я больше... Ладно, пойдем тихо. Ты ага. же умеешь да? Ага, вот так. Я больше буду видеть окружающую среду, среду и кто по мне будет целиться, стрелять. Если нас не увидят, то и стрелять не будут. Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подберись сзади и втащи ему. Почему сейчас такой тихий был монолог? Странно. Черт тебя дери. А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого чёрта ты здесь делаешь? Да кто такой? Я недоумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино. Он мне приказал. Дино? По всему городу шляют ребята Сальери. А Дино сказал тебе тачки сторожить. Послушай, парень, ты кто вообще? Знаешь Дино? Да, ещё как знаю. Как-то раз у меня была отличная возможность Подойти к этому козлу сзади И свернуть ему шею А я, дурак, взял и упустил Такой случай Да о чем это толкуешь? Надо было сделать это Не сиськи мять, а завалить этого гада Пока все не пошло на ну, Типа козел. он намекает, я да? Я был тупым бараном Который какого-то хера не сделал То, что ему велели Козел, что? Пошла, вот так вот Жака. Разбейте машины. А. А тот куда пошел? А. че с ним? А. Вот офак, оптимизация. Взять тело. Так, я могу взять тело и вот полочь куда-нибудь, да? Прикольно. Ну, конечно, медленно. Я даже бежать не могу. Блин. Ну, брошу сюда так э -э как мне выбрать разбейте дайте мне оружие стоп нет как у меня оружие включается кто знает странно странно но я нажимаю вроде на нужные клавиши но мне не включается оружие Это а, ты зашел все-таки. Так, а, все, все появилось теперь, когда он зашел. О, господи, какой интересный интерфейс выбора оружия. А, в виде револьверного барабана. Прикольно вообще. А, типа, убрать, да, оружие, так понимаю. Давайте. Дадыш. Дадыш. Дадыш. А, удерживать можно. Ах, ты uh. А, Ааа, тыщ! А, блин, чьи мимо? Ну! Мочилова! Ну! Быщ! Быщ! Сейчас придут другие! Ты, так. Молотов варишь, ну да! Молотов! Ух! Само собой. На весь Нам пора. Возьмем тачку Дина. Менты. ты взял, что машина это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит и у него крутая тачка, я узнаю, где он ее держит. тут не брака Старые способы Только не возьмите его, ребят. Прямо в ворота. Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. И да, стреляют. Ходи, ходи. Че, погоня опять. А, черт. Том, легавы. Ну и что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Они разозлились. Не будем М -м -м. Слить их еще больше. Я прям через эти ящики переп перепрыгнул. Обалдеть. Честно случайно. На скорости. Так, две звезды из пяти, да? Ну, вроде бы я оторвался. Главное, не нарваться по карте на них. Ну, в принципе, такое же взаимодействие с винтами, как во всех мафиях. То есть, можем нарваться на... Ну, в принципе, как в GTA тоже. На, на патрульного пешехода можем нарваться на машину по пути. Поэтому нужно все эти места объезжать. Доложим боссу. Я думал, льгавый. Мусадерри на содержании. загнался Только некоторые постовые. А у Морелла сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня, угнать у Дина тачку. Круто же? Uh. Пожалуй, да. Первый раз, самый лучший дом. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Эх, ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебе. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал.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 Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим поса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. Влить вини столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Хе, еще бы. Я специально не доезжаю сразу до точки, чтобы прослушать весь их диалог. Не бить, что не могу припарковаться ровно. А с дачкой, на вы Бросили ее. Почему? Потому что коры-то сраная. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух, красота. Как же он его ненавидит, а все-таки? Они друг друга ненавидят вообще жестко. Свежий воздух красота. Зависит, конечно Опа Еще один журнальчик Один из двадцати Что-то я собрал, да, неплохо Ну, блин, ты не будешь тут ускоряться, я смотрю, да? Вообще никак ты не хочешь ускоряться Печалька Карта чем-то все равно напоминает немножко, знаете, GTA 3. слегка так. Какой-то есть. Какая-то есть атмосфера такая Так, что-то тут у нас еще есть. О, портрет. Или открытка. Я и Мамуля. Интересно. Кто это вообще такой? Не знаю. Да -мо. Так, что у нас тут появилось? Дон Сальери хочет знать, как прошло дело. 23 сентября 30-го года. Да, конечно, начало такое... Много интересное. Я не ожидал, что ну, в таком прям лайф стиле будет это все происходить, прям глава за головой в как-то быстро. Может быть вся так игра пройдет, я не знаю. Просто как-то нам не дают особо насладиться окружающим миром. Мы проходим глава за головой, глава за головой пока что. Ну пока что, наверное. Вот. Там же, наверное, что-то будет, какие-то там доп-миссии, я так думаю. Должны же быть в окружающем мире. Я, наверное, все-таки... Так, сделаю угол обзора на десяточку поменьше. Текст игра, да? Вот здесь поле зрения. Ну, хотя бы... Ну, 81. 80. Пускай вот так будет. Ну вот так получше, да, прям. Ты, ты все еще с ним? Да, типа того. Эй, босс, все готово. Разобрались? Более чем, мистер Савелья. Я понял, садитесь. Видели морала? Нет. но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мореллой отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелло вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад.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 Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня. Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. Хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи, повар так себе. Зато его дочь Сара, мадон. Чем живет город? Получено следующее достижение. Глава пройдена вечеринка с коктейлями. Непыльная работа. Жизнь в баре Сальери текла неспешно. Я таскал ящики доставлял послания. Парни бездельничали и болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Хм. Я Откуда ж мне тебя? было знать. Спасибо. Так, ну что ж, друзья, просто потрясающая игрушка. Как тут сохраняться? Наверное, тут автоматическое сохранение, так понимаю. Ну, наверное, да. Здесь ничего такого нет. Сверхъестественно, супер, Все очень просто и понятно. А -а -а так, главное меню. Как всегда, уведомление, весь несохраненный процесс будет потерян. Ну, надеюсь, что он сохранился. Ух ты. Прикольно. Прикольная. Такая анимация в конце. Вот. Прогулка появилась. но как раз прогулка, наверное, по открытой местности. Ну что ж, друзья. Прям написано. Непонятная работа. Дата. Клево, клево. Слушайте, клево. А, надеюсь, вам понравилась первая игровая сессия в Mafia Definite Edition. Это было прикольно Для меня лично, конечно же, я понимаю Многие уже ознакомились с игрой э, э, Нашумевшим Реально крутейшим ремастером. Давно мы его ждали Это классно, я рад, что Я рад до безумия, что он вышел, что не забросили Первую часть, что про него Вообще вспомнили Конечно, спустя столько-то лет вот. 20 почти лет, друзья Да не почти, а 20 лет да? 20 лет Спустя 20 лет. Жесть. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поставь лайк, подпишись и прокомментируй все происходящее. С тобой был я на связи, парниша. И увидимся с тобой где там? в непыльной работе в следующей главе нашей прекрасной мафии. Ну, классное начало. Прям в семью так принялись с распростертыми объятиями. А, да, еще ска хотел сказать, да безумие классно вообще вот выразился Сальери. Прям насчет мата. вот Я, ну, как бы считаю себя человеком интеллигентным, поэтому э, стараюсь, да, не, не материться, как бы то ни было. Вы заметили, наверное, что я это не делаю в своих э, летсплеях. Э, прям красиво подметил, что да, я считаю тоже так, потому что, как бы являюсь психологом, и хочу сказать, что человек, который реально матерится, он относится к категории ленивых людей. Вот, вот так оно и есть, правда. То есть это да, ленивый э, без нормальных амбиций человек то есть это с какими то ну, низкими такими амбициями не смотрящие куда-то там в будущее в основном смотрящие вот здесь сейчас что мне здесь сейчас надо да вот а нужно смотреть себя вперед думать планировать свою жизнь потому что время уходит и нужно ее стараться распланировать правильно чтобы идти к своей цели как бы всегда стремиться намеренно вот насчет прям идеально он сказал короче вот, то есть это люди без ну не до конца ответственные, не до конца как бы преданные своему делу, ленивые. Вот как-то так. Короче, друзья, всем до скорой встречи. Увидимся в следующей игровой сессии. Всем до свидос, пока. I never spent money on a Blow up like C-Fo Tryna get a shmoody What well, <laughs>